Здоров, земляки! Помните, какой сегодня день? Сегодня 22 апреля 2020 года. Сегодня исполнилось 150 лет вождю первого в мире рабочекрестьянского государства, самого справедливого в мире, Владимиру Ильичу Ленину. Я вот смастерил себе, сделал себе флаг Советского Союза. Потому что Советский Союз это было самое лучшее, самое справедливое в мире государство. Вот в 90-м году и в 1991 году нам... Предприимчивые люди рассказывали, что, дескать, вам, коммунисты, недоплачивают Вот, дескать, будет капитализм, и вам будет, значит, лопа Наступит такое время, когда, значит, у вас у всех будут равные возможности Нам так рассказывали Мы, дураки, поверили, я тоже поверил тогда вот, и когда на танк залез Ельцин Борис Николаевич. Вот, я тоже вроде радовался. Да, теперь я понимаю, что был дурак. Вот нам в Советском Союзе, когда мы работали, нам действительно не доплачивали. Но на ту зарплату, которую мы получали, можно было прекрасно жить. У нас были бесплатное образование, бесплатная медицина. Настоящая медицина, не то, что сейчас. У нас тогда были бесплатные детские сады. И не нужно было женщинам давать какие-то пособия вроде. Материнского капитала Для того, чтобы они Рожали детей Детей рожали, рождаемость была Высокая Школы и детские сады Не успевали строить вот, Строили их Много было Был спорт Наш советский спорт вот У нас было много чемпионов За счет того, что было Откуда выбирать Была массовость Почему? Потому что у нас были бесплатные спортивные секции У нас был дешевый транспорт Можно было куда угодно ехать Вот Любой студент мог позволить себе в самолете пролететь в другой конец страны Из Москвы во Владивосток, например, или оттуда в Москву Теперь любой студент этого не может. Теперь даже для того, чтобы на электричке поехать в соседний какой-то город, который там в двухстах или трехстах километрах от тебя, нужно специально накапливать на это деньги. Да, откладывать от пенсии. Пенсии тоже были в советское время... Не сказать, что сильно большие Но пенсионерам жить было можно И если значит пенсионер хотел добровольно еще подрабатывать Он мог работать, да, получать при этом пенсию, работать да. У нас не было безработицы тогда У нас не было безработицы и всегда можно было найти работу Теперь, теперь у нас, да, и безработица, вот, капиталисты, буржуи нам теперь доплачивают? Я вас спрашиваю, доплачивают нам буржуи или не доплачивают? Ну, вы сами знаете. Да, есть, конечно, категория людей, которым буржуи доплачивают. Ну, их очень-очень мало. Это буквально единицы. Вот. Буржуйские халуи. Да, еще буржуям, конечно, выгодно оплачивать хорошо силовые структуры, там, полицию. Да. А остальные люди им не нужны. Вот они нам рассказывают сказки. Президент Путин нам рассказывает сказки, что в Советском Союзе ничего кроме калош не делали. А Терешкова Валентина, которая полетела в космос, она на чем? На калоши полетела. Вот так вот, братцы. Профукали мы нашу страну. Да, а теперь вот еще, когда... Мы поняли, начали собираться на митингах, на демонстрациях, начали собираться, требовать, значит, там, чего-то, да, чтобы какие-то изменения. Они придумали нам карантин, коронавирус. Коронавирус, я, я не верю в него, я думаю, что это обыкновенный а, такой грипп, каких много. И от него, ну конечно как от всякого гриппа Наверное тоже помирают люди Но теперь под шумок значит Под этот Под их коронавирус Все больницы Ну закрыты не закрыты Но короче попасть в больницу К какому то врачу очень сложно Почти невозможно вот. У нас с женой Мы люди не молодые Сейчас возникли проблемы со здоровьем да, И нам надо бы попасть к врачам каким-то. Но мы попытались и у нас не получилось. Потому что теперь все врачи заняты коронавирусом. Вот этой самой этим мифом, сказкой. Но если они не будут этим заниматься, то их, да, их просто уволят с работы. И хочется как-то тоже кормить свою семью, это нормально. Вот. Короче говоря, чтобы мы на митинги не собирались, нам придумали вот эти карантин и самозанятость, фу, ху, ху, ху, и самоизоляцию, самозанятость, да, нам придумали. Не было никакой самозанятости, когда при советской власти люди свободное от работы, от основной работы время, выращивали что-то в своем огороде, или собирали где-то в лесу, и потом выносили и продавали на рынок. Вот, никто нас за это не хотел как сказать, ограбить, да, ограбить, если точно говорить. Да. Теперь, теперь мы за все должны платить Даже за воздух Который создали не они Не те которые хотят с нас Деньги брать За ягоды, грибы которые мы в лесу собираем Вот Скоро они захотят брать Уже, уже хотят брать За воздух Ведь вот теперь чтобы выйти нам на свежий воздух Нам надо Обязательно Разрешение у них спросить Если разрешат дадут нам, значит, пропуск, мы тогда, значит, выйдем на свежий воздух. А если мы без разрешения вышли, нас оштрафуют. Да. Вот. Короче говоря, поздравляю вас, земляки, с днем рождения нашего вождя Владимира Ильича Ленина. 150 лет ему сегодня. Да, и желаю нам всем Образумиться Вспомнить, кто мы И зачем И Хватит нам верить В сказки Телевизор нам врет Не смотрите телевизор Там вранье Там продажные Продажные люди Вообще, если их можно назвать людьми Рассказывают нам сказки А то, что кругом закрылись все заводы, пабрики То, что кругом закрываются больницы и школы Оптимизация вот. Они этого не показывают Они показывают, что вот в каком-то городе открыли какую-то больницу да? А то, что при этом в нескольких городах закрыли несколько больниц и то, что людям из деревень, из маленьких городов очень сложно добраться до той их красивой, дорогой больницы, которую они построили где-то в каком-то областном центре. Они этого не рассказывают. И не будут рассказывать. У них совсем другая задача. У них задача, чтобы нас стало меньше. Вот. Путин который раз уже обещал бороться с бедностью он свое обещание выполняет с бедностью он борется успешно. бедные люди активно вымирают. а те которые еще не были бедными, были средний класс они становятся бедными и ему еще как говорится непочатый край для борьбы с бедностью он так и будет бороться с нами. Вот. Это все что я пока хотел сказать, Спасибо за внимание и до свидания. Я надеюсь на то, что до свидания, а не прощайте.